Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш урок. Урок у нас «Молодильные яблочки», <соркут> «Омоложение», да. И сегодня, вот вы сейчас видите уже Константина, мы сразу приступаем к делу. Это стрессы и как они вот, влияют на длину теломеров. Вот сейчас более подробно, поскольку вчера было какие-то общие данные. Ну естественно, у нас будет медитация. Константин, еще раз, более подробно про длину теломеров и как эти стрессы на нас влияют. Четко установлено сейчас, что стрессы укорачивают длину теломер. И точно так же точно установлено, что определенные упражнения, там, медитация и определенный образ жизни удлиняют длину теломер. Мало того. Проводили эксперименты, когда люди, которые находились длительное время в стрессовой ситуации, и действительно у них оказались самые короткие таламеры из всех групп, которые наблюдались, их вели в курс медитации определенный, и количество теломераза у них увеличилось на 40% за три месяца. И, соответственно, после этого начались удлиняться и сами таломеры. Вот эта зависимость прямо показана, понимаете, прямо показана. То есть хорошо удлиняется, плохо укорачивается. Но тут есть одна особенность. Скорость этих изменений и направленное воздействие. Понимаете, То есть, если просто делать обыкновенную медитацию, как бы вот направленную типа, она, конечно, хороша, она, конечно, помогает. За счет нее тоже происходит удлинение таломер. Но если медитация специально направлена на этот процесс, результаты, ну, мягко сказать, удивляют. лучше, В хорошем смысле слова. Вот. И кроме того, медитации омолаживающие, они ведь связаны не только с таломерами. Они носят комплексный характер, и там механизм довольно сложный, который помимо изменения длины теломер, приводит, например, к очищению организма от старых клеток, к восстановлению хромосом, вернее ДНК поврежденного. Ну и целый вот этот комплекс приводит к тому, что человек омолаживается. Кажите, Самое... скажи, что... пожалуйста... А, я, ты не закончил еще, да, я хотел... Да, я закончил, секундочку. <смех> Дело в том, что все эти механизмы в организме человека есть, понимаете? Оказывается, действительно может восстанавливаться ДНК, поврежденная. То есть она копируется с других, других участков неповрежденных и восстанавливается. Может восстанавливаться длина таломер, тоже может восстанавливаться. Может происходить очищение организма от старых клеток, которые, по сути дела, отравляют организм. Причем довольно активно отравляет организм. И все это имеет место быть. Но, с одной стороны, оно может протекать очень вяло. Этот механизм может быть почти задавлен, и тогда быстро наступает старость. А с другой стороны, он может развиваться очень активно, очень бурно. И наоборот, происходит сдвиг, и человек молодеет. И в жизни вы сталкивались с этим не раз, наверняка. Когда видели, вот человек друг откуда-то приехал, с какого-то... Отдыха. Вот какого-то отдыха, и мы наблюдаем у него укорачивание, то есть это удлинение таломер. И мы видим одновременно, что человек внешне лучше выглядит. Вот. Но учитывая вот то, что можно направленно этим процессом управлять, то и результаты будут во много раз интереснее и быстрее. Понятно, Константин, я хотел вот что задать вопрос какой. Мы вчера, когда обсуждали по поводу вредных привычек, mm -hmm. и как раз-таки ты затронул вот такую тему, ну вот, скажем, люди бывают пьют какие-то типа транквилизаторов, так? по разным причинам, правда, mm -hmm. в том числе кактусы, там вот это вот, да, ну мы знаем о том, что есть такой продукт, что ли его называют медицин в Перу, не только в Перу, а Айоаско, это из Лиан там делают, ну и так далее. Или Пиотль, который, да, Карлос Кастанеда. Вот. И мол, типа, ну, не совершенно не обязательно. Но ведь были исследования, то есть в 20-е годы исследовали в Соединенных Штатах, была очень серьезная лаборатория, которую потом все прикрыли. Но было исследование влияния каких-то психотропных средств, которые сегодня называются психотропными и которые не несут в себе никакой, скажем, там, негативной нагрузки, а о том, что это просто расширяет сознание человека, то есть дает ему толчок, к примеру, к тому же, к тем же полетам, к примеру. Вот человек не может селиться, пыжиться, не может никуда улететь, да? А вот взял, попил этот, там что-то такое, и у него сознание, бах, и он сразу улетел, вылетел, и полетел куда ему надо. А почему надо называть это вредной привычкой? Ну, во-первых, это не вредная привычка. Вредные привычки я имел в виду алкоголь, я имел в виду курево, и наркотики в том числе. Ну, курева... Что касается вот этих препаратов, они... В определенных духовных школах индейцев применялись строго под контролем гуру, так скажем, и они использовались только для того, чтобы действительно дать толчок, чтобы, как говорится, человек ухватил за, как говорится, за кончики веревочки, при помощи которых можно этими процессами управлять. Вот. Ну, то есть это неплохо. Да как сказать? Дело в том, что все равно этот процесс, если вот просто употребить этот препарат, он будет неуправляемый. Если его употреблять в качестве, ну, наступает привыкание и так далее, в качестве да. исследования, ну, наверное, возможно, но там... Да, у него было смысл применения в качестве исследования, Та же тоже ГРОФ, кстати, применил, изучал воздействие ЛСД на человека, то есть все это было в определенных целях, понимаете? А вот если мы начнем пропагандировать такую вещь, люди начнут их хапать, а потом неуправляемые совершенно выходы, при которых человека несет неизвестно куда и, что, и чем это кончается, а потом еще все-таки влияние остается после после возвращения, когда человек, находясь в дневном создании, ходит, а у него состояние такое далеко не лучше. Это. Он рискует головой, например, переходя дорогу, например, заторможенность реакции, можно под машину попасть и все такое. Поэтому я не, не, стару, не являюсь сторонником вообще применения психотропных препаратов вот в таких практиках. Лучше четко освоить вот эти упражнения, научиться управлять собой. И они просто не нужны тогда, эти препараты. Ну, это логично. Но, и, кроме, того, так... они, кроме того, их применение просто-напросто запрещено. Нет, За это дело, можно так сказать, и неприятности большие. Естественно, мы не говорим об этом. Мы сейчас... В целом это обсуждаем. А, и, но ведь есть случаи, когда, в частности, вот мне написала женщина одна, ну, наша студентка, правда, другого курса, курса Ольги Викторовны, а, и там есть медитация, погружение, ну, типа той медитации, которую мы будем делать сегодня, или той медитации, которая была вчера облегченная. И вот она написала, что после медитации у меня начались спонтанные выходы из тела означает, то есть это означает иными словами, то есть она испугалась, правильно? А, и это означает, что ну, ну, как бы тоже это может быть опасно. Или нет? Мы сейчас сделаем медитации. Ну, дело в том, что я не считаю, что это было бы опасно, в общем-то. Да, так, ну, вот, Но то, что у нее выходы были, судя как описано, это было, что она тем более вылетала и летала недалеко от дома своего, uh -huh. по физическому плану. Это классические выходы. Вот. Какой медитации? Где она этот, какой она курс проходила, она не, не указала. Нет, Крываешь я мать. теперь уже разобрался. Она потом ответила. Я ей написал Считала, то, что да? вы сказали. Да. Да. Она да. проходила другой курс, просто курс медитации. Совсем еще раз, курс другой, ну. Не у нас. Нет, не у нас. Нет. Ну вот, все понятно. Это побочный эффект просто курса медитации. Вот, Правильно. Ужас. Вот мы сейчас делаем медитации, а после этого у нас по расписанию как бы да, следующий урок, но уже в другого курса. Курс полетов астральных. Так вот, да. смотрите, кто ск скажет, вы не, не, не знаете, как э, люди будут реагировать, а вдруг вот после этих медитаций начнутся спонтанные выходы. Э, так, просто простой вопрос. Не опасны ли они? Ну, человек улетел и Скажем. Потом еще и не вернется. А в другой. нашей практике не было случаев, которые бы ну, были опасны по-настоящему. Угу. За исключением там пару случаев, когда люди грубейшим образом нарушали технику безопасности и лезли на рожон. О, вот об этом идет речь. То есть вот, не знаю, что он творит может... рожон, Не надо толкать пальцы в, в розетку проверь, и таким образом проверять там наличие тока, и никаких проблем особых не будет. Угу. Вот, потому что любое дело, которое можно делать, вы спортом занимаетесь, например, плаванием занимаетесь, подводным, подводным плаванием, подводной охотой занимаетесь. И что будет, если вы, например, нарушите технику безопасности там или на горных лыжах катаетесь? Mm -hmm. Ну, понятно, что будет. Результаты бывают и весьма печальные результаты бывают. Потому что те же самые горные лыжи на втором месте по опасности после автогонок. Однако масса, масса людей ими занимается, и, как говорится, большинство оно на пользу идет. Но есть отдельные смски, которые плохо кончаются там. Вы представляете, Поли Брек касался на лыжах и, ну, и не совладал. И это была причина его смерти. Правда, в возрасте 96 лет, но тем не менее, это я по ассоциации с горными лыжами. Поэтому в Австралии на горных лыжах лучше не кататься, мало ли. А, кстати, в одном из выходов Антон встретился со своим братом, и он катался там, а он любил горные лыжи здесь, на земле. Любил, это, то есть его да. нету, да? Да, его не было, он умер. Он умер. Вот, и он сказал, что там он катается и получает огромное удовольствие, потому что там возможностей для этого намного больше, чем здесь. То можно такие выдавать вещи на этих лыжах, что... которые здесь никак не сделаешь. Ну, неудивительно. Ну да. Угу. Ясненько. Хорошо. Хорошо. Ну ладно, вернемся тогда в нашу тему. Да. А, то есть, как сделать нам так, чтобы для начала да, мы теперь знаем о том, что стрессы, они, ну и, и как бы и так знаем о том, что они, любой стресс, он негативно влияет на наше физическое состояние, на нашу продолжительность жизни, в том числе и так далее, и так далее. Но вопрос в том, как не быть э, в состоянии стресса, как избежать вот эту стрессовую ситуацию. То есть есть два варианта, как я понимаю. Да? Э, ну, для начала надо этому учиться, а второй вариант, когда уже стрессовая ситуация, как надо ее контролировать. Вот я приведу один пример, у меня есть знакомый здесь в Чикаго, и она начала заниматься методикой Хасасильва, Да, знаешь? Такого. Ну, есть такой, я не помню, он жив или нет. Хасасильва Очень интересная методика. И, короче говоря, она занималась-занималась, и она научила собой владеть. И вот она ехала на машину, попала в аварию, вот, и машина перевернулась. Но когда приехала на место уже там полиция и скорая помощь, они с удивлением обнаружили, что она эту ситуацию проконтролировала как? Каким-то образом, уже после аварии, в момент там, удара, там столкновения, не знаю, э, и когда уже машина начала переворачиваться, то есть любой человек, естественно, в панике, но она с холодным умом сумела каким-то образом даже повернуть, повернуть ключ зажигания и выключила, короче, двигатель, так? а если бы она этого не сделала, машина горела, то есть, естественно, она могла бы взорваться, ну, в смысле, если бы возгорание было, то есть, это взорвалось бы, но она это, видите, сумела сделать. И она не могла это объяснить, это было на автомате, это потом уже экспертиза так нашла это, вот, то есть, с помощью, видите, определенных техник все-таки можно подготовиться, правильно? Чтобы контролировать ситуацию. Как? Вопрос к вам. Ну, есть более такой... Пример еще похлеще. с Савицкой. Это женщина, которая единственная выжила в автокатастрофе и упала с высоты 4 километра. Или выше даже. В смысле, и она... самолет? Да, самолет самолете. Самолет разрушился. Она падала, а она... Вспомнила фильм, где тоже вот кто-то выжил, и она, и, и героиня фильма этого кресла себя засунула, и в кресле, так сказать, падала. И она тоже уселась в кресле, держалась за него руками, и кресло это, так сказать, в каком-то плане тормозило. И кончилось тем, что она все-таки осталась жива, она упала с такой высоты, вела себя совершенно правильно и осталась жива. И ее спасатели нашли, она ей, как говорится... Хотя совершенно не ожидали найти кого-то живых. То есть есть люди, которые да могут это контролировать. Но хорошо, а как в процессе, точнее, ну в процессе получения стресса, как можно себя запрограммировать, скажем, быть готовым к этому стрессу или как? Но дело в том, что как раз готовиться к стрессу и не нужно. Можно от него отстраниться. Как? Вот именно переключиться на вот это сознание базового ясного спокойствия и смотреть на все, сказать, несколько по-другому, чем мы смотрим. И тогда вот эта вот ситуация стрессовая, она просто-напросто вот не лупит нос кувалдой по голове. Мы ее воспринимаем, да, воспринимаем. Мы ее анализируем, анализируем, но вот, как говорится, эмоционально очень сильно она на нас не действует тогда. А негативные эмоции, они, в общем-то, очень сильно влияют на человека. И вот это один из вариантов отстранения стресса. Кроме того, действительно, есть смысл прямо, что вот э, выбрать какой-то момент, там несколько там, какой-нибудь час где-нибудь, или там полчаса хотя бы, чтобы можно было выполнить определенную медитацию, вот построенную на снятие напряжения, и сбросить его. И, кстати, как только напряжение сброшено будет, вы будете опять-таки смотреть на вот эту ситуацию совершенно по-другому. Я не говорю про трагические ситуации, по-настоящему трагические. Там ситуация, там уже другой расклад идет. Но вот большинство стрессовых ситуаций, большинство, кстати, они даже не заслуживают того, чтобы из-за них вот страдать из-за них вот мучиться и за них себе укорачивать жизнь потому что сплошь и рядом они являются просто бытовыми э, ситуативными ситуациями просто когда вы можете переключиться с эмоционального фона и трезво на все посмотреть спокойно с определенным анализом взять себе в руки причем, опять-таки, еще раз говорю, не задавливать себя, это ничего не даст. Ровным счетом ничего не даст. А просто переключиться. Вот она хату включили и спокойно посидели и подумали. Вот ситуация совершенно будет другая. Вы просто даже по другим, просто ситуация, которая вас окружала, она примет совершенно другую окраску, и вы ее будете видеть по другим углом зрения. И сплошь и рядом может оказаться, что те трагедии, которые вы себе рисовали, я имею в виду, не, не, были не настоящими трагедиями, потому что, ну, настоящие бывают, но, в общем-то, они редко бывают. Понятно. Ну, хорошо, давайте мы тогда начнем. Настраиваемся на поток тонкой белой энергии, которая опускается на макушку головы. По... Считается, что человек, который находится в состоянии стресса, он его заедает. Но дело в том, что когда мы питаемся, когда мы заедаем, то есть это неблагоприятно влияет. То есть мы что как нет? бы избавляемся от стресса, что, что, что, что более полезнее, если можно сказать, избавиться от стресса или, значит, заед... его заедать. Так, такой такой методикой, короче говоря, избавления? Чтобы избавиться от стресса, чем заедать. Это лучше, да. Но, да, ну, во всяком случае, когда человек бросает курить, к примеру, у него на первое время появляется жор. Угу. Ему хочется беспрерывно есть. Причем это действительно сложно контролировать тогда. По-настоящему сложно. Вот. Ну и, соответственно, набор лишних килограммов запросто обеспечен. И очень мало кто из тех, кто бросил курить, они вот на первой стадии прошли, обошли эту проблему. Я в том числе. Вот. Поэтому, а это тоже самое заедание стресса. Как вы относитесь к тому, что человек... Является ли это стрессом? Ну, это стресс для организма, когда человек подсел на сладенькое. Ну, как-то вот... -то Я бы не может... сказал, что это стресс. Ну, как сказать? А с, одной. с одной стороны... Стрезы человек... организма, потому что система как реагирует. Ну как, это поджелудочная начинается, это же там сладкое, это да. опять же, это не сахар, но, на самом деле. Это да, только... это, это сугубо индивидуально, я бы сказал, сугубо индивидуально, потому что есть люди, которые едят очень много сахара. Кстати, я в свое время тоже его очень много ел. А потом? Вот, потом, значит, были конкретные случаи, когда действительно люди ели много сахара, Никакого диабета при этом не было, а когда вот они его начали ограничивать, у них проблемы с сердцем начинались. И врач прямо говорил, что, в общем-то, не надо, Вот сердце глюкозы требует. Но там сахароза, она преобразуется в глюкозу, все равно. Вот поэтому этот вопрос сугубо индивидуальный. Но для большинства, конечно, если слишком много сахара есть, в конце концов, во-первых, жирок откладывается, во-вторых, может быть, проблемы... с. С содержанием сахара в крови, и, второй, и второй, диабет второго порядка может возникнуть. Хотя сейчас, по последним данным, его прямо не связывают с, ну, с большим потреблением сахара. А вот со стрессом, кстати, связывают. Просто некоторые любят себя баловать вкусненьким, сладеньким, и получать от этого удовольствие. В разумных пределах я не вижу тут какой-то большой проблемы. Но если, как говорится, постоянно, там лошадиными дозами сахара есть, ну, конечно, тогда будет плохо. Может, а, тоже... мне, а мне все-таки кажется, что это проблема для очень многих, и это как раз таки является стрессовой ситуацией для организма, потому что организм не должен есть, вот, опять же, это же сахароза, это же не глюкоза, это сахароза, и опять же, это влияет очень серьезно на ну, на пожелудочную и так далее, и развитие естественно сахарного диабета так это считается, да? Ну... Еще раз, не будем сейчас углубляться в какие-то вот экскурсии плана, А как можно и можно ли с помощью вот ваших методик, вашей методики, считая, что это стресс, сделать какую-то такую медитацию? Я думаю, что многие захотели бы. Вот Вообще-то можно, Майкл, можно. Можно просто-напросто при помощи медитации такая? сделать так, да. что человек просто не будет ходить, от сахар есть. Вот. Вот ну, Вы представляете, сколько у нас не людей. Хотим, сейчас? Не хотим. <laughs> да. вот, вот если мы хотим, а себя ограничиваем, заставляем, да. есть, это тяжело, очень тяжело. Угу. И по, при первом удобном случае происходит срыв. А вот если мы просто не хотим, ну, соответственно, мы не хотим, мы мимо проходим равнодушные все. Поэтому просто-напросто можно определенным образом медитацию построить так, чтобы мы просто не хотели есть этот сахар. Ну, не хотели. Вот там, допустим, 4 ложки человек ест, а ему хватит 2 ложки. Да нет, ну, я не про да. ложек, а я про сладенькое имеется в виду, там, тортики всякие, там, печенье, конфетки. Ты знаешь, я тоже грешен в этом отношении, иногда могу суть сладенькое съесть. Ну, постоянно есть, Тогда конечно. Да. Так, иногда. ну, вот. Все. Иду, иду. Все. Вот давайте мы э, озаботимся вот этой э, медитацией, да? Вы к следующему разу нас в, в нее введете, и мы будем более избавляться более... от тяги к сладкому. Это будет, но чуть попозже. Там у нас по плану А, хорошо. хорошо. Обязательно. Ага. Вот. И еще я скажу такую вещь, что когда <coughs> энергетический обмен <coughs> У вас восстановится, но да просто не закончится, есть сахар.